Всем привет! Сегодня я решил э, снять видео о том, как на LG телевизоре, на лампе, можно смотреть торренты. То есть, есть только LG телевизор с рут-правами, есть только лампа, установленная из кружки, и из кружки же установлен торрент. Значит, вот, посмотрите. Торсерв. Торсерв. И также установлена лампа. Все это стоит на телевизоре. Раньше я смотрел онлайн, но решил все-таки разобраться, как же смотреть торренты. Оказалось, это делается элементарно. Это видео будет выложено на ютубе. А продолжение этого видео будет все-таки на что-то пониже. А продолжение этого видео будет на, на другом ресурсе, который будет указан надписью на видео. А почему я это делаю? Потому что YouTube конкретно за это банит и ругается. Я не хочу, чтобы на меня ругались. Но эта информация полезна. Ну, скажу сразу. Это будет выложено на Бусти. Итак, разбираемся, что же нужно. Ну, во-первых, для того, чтобы рут-права установить, нам нужно установить кружку. Вот она, кружка. Значит, вот это вот. Вот, кружка. Как установить рут-права? об этом есть видео на ютубе одно забанили второе осталось можете можете найти его я выложу также на бусте после после этого мы устанавливаем торсерф и устанавливаем лампу теперь